Наконец-то мы выяснили, неделю мы выясняли, чем я занимаюсь, и кто я вообще такой, что я тут делаю. Ну, я имею в виду профессия, никто я такой вообще. Как называется моя профессия. И выяснили, что это словосочетание «свободный продавец-консультант». И слово «свободный» является ключевым, потому что в первом видео я показывал, таким можно заниматься везде, где угодно, и подсказка была довольно-таки понятная. Вот, Но мы не привыкли к этому слову, потому что «свобода» — это вообще понятие относительное. А в моем случае, как люди говорят, ну а как ты можешь быть свободным, у тебя же есть магазин. Но я не привязан к этому магазину, во-первых, потому что я передвигаюсь везде, и где бы я ни находился, я могу заниматься своей деятельностью. Вот. Почему другие названия были неправильные, я коротко расскажу. <кх> Сейчас я покажу, как это было. То есть вот здесь видно, в 19.49 один человек написал правильный ответ, и второй человек в 19.57, то есть через 8 минут, тоже дал один ответ. Поэтому мне пришлось сделать утешительный приз. Вот. Потом я показал, как это... Ну, мы открыли письмо, им я это показал. Итак, вот видно время. Когда я открываю письмо... Письмо. Письмо оставалось закрытым. Кира Климу. Кстати, знаете, что я заметил? Кира Климова, моя профессия. Итак, точно названием профессии "Свободный продавец-консультант". Здесь все оказывается было видно. Я не знаю, как это не прочитали люди. Открываем. "Свободный продавец-консультант". Ну, моя ошибка, но как-то никто не прочитал все честная. Значит, давайте так, по порядку. Почему свободный? От магазина я не завишу сильно, потому что магазин я могу поменять, как я уже менял не однажды. Магазин, вы знаете, раньше это был другой магазин, потом там начали цены немножко играться с ценами, ну и с, вообще с другими делами, которые мне не понравились, я поменял магазин. Точно так же я легко могу поменять этот магазин, если он тоже будет делать какие-то вещи, от которых будут люди страдать. От кого я действительно не свободен, от людей, которые приходят в этот магазин. Ну и, естественно, от вас. Потому что я должен быть всегда на связи. Это не свобода, но я могу быть всегда на связи везде. Главное, иметь телефон рядом с собой. Поэтому в этом плане я свободен. Повторяю, свобода – это вещь относительная. В данном случае я не завишу от магазина и должен стоять за прилавком. Я, кто, тот, кто называл блогером и продавцом в соцсетях, это тоже неверно. Потому что я этим занимаюсь не только в соцсетях. Я могу встречаться с людьми. В Гамбурге вообще для людей, которые покупают коралловую воду или какие-то продукты для здоровья, я находка, потому что я сажусь и привожу продукт домой. В остальные концы Германии я рассылаю. Вот. А в Гамбурге на рассылке можно все-таки сэкономить. Ну и потом консультации, которые люди получают напрямую как из уст устали или в глаза, получаю, она гораздо ценнее. Очень много в интернете есть консультантов, которые консультируют, ну скажем, блогеры, которые ведут блог здоровья, с которыми вы не связ, не, не сумеете связаться лично а сможете получить консультацию, только пересматривая все его видео. Это очень утомительно, искать ответ, пересматривая все видео на простой вопрос. Но вот связаться лично бывает очень сложно. Не все есть, с которыми можно связаться лично, но большинство из блогеров, особенно блогеры знаменитые, которых мы очень любим, и я в том числе, вот, смотреть на них приятно, но получить консультацию невозможно практически. И еще, чем я отличаюсь от продавца, потому что продавец получает зарплату, я зарплату не получаю, я получаю процент с товарооборота, и следовательно, я от этого тоже завишу. Но эта зависимость довольно-таки приятная, потому что чем ты больше работаешь, тем больше получаешь. Продавец в магазине, сколько бы он больше и сильнее и лучше не работал, он все равно будет получать зарплату, которую платят продавцу. Такому же, которому работает и хуже может быть. Поэтому нет стимула работать лучше. У меня есть стимул и у меня есть стимул. Возможности получать больше в этом плане То есть, смотрите, три отличия Можно заниматься везде, где угодно И чем угодно То есть, без отрыва от основных дел Вот я вчера отвозил девушку в другой город Мы искали место, зал, вернее, для ее концерта И надо было туда, конечно, поехать вместе И разговорились по дороге Вот так же, как сегодня, за рулем Выяснилось, что она очистится, проходит программу очистки регулярно, потому что на сцене нужно выглядеть хорошо. Концерты она идет регулярно. И эта программа очистки стоит в три раза дороже, чем у меня в магазине. Более того, она ее купила и она должна ее проходить сама. Ну продали и все, и забыли про нее. А у нас есть детокс-марафон. Я рассказал об этом детокс-марафоне, что это такое. Как проходить очистку в группе можно, общаясь с другими людьми, которые тоже проходят, и с помощью кураторов, которые всегда диетологи, физиологи, которые объяснят, что правильно, что неправильно. Вот. И в этом она говорит, а так было можно? Конечно. Вот по дороге, в принципе, я ей все это рассказывал. В итоге она заказала себе программу очистки сейчас будет проходить детокс-марафон на нашем сайте, э, на, в нашей группе. Так что, как вы понимаете, мы не останавливались, не выходили из машины и не беседовали. Мы делали это по дороге. Так что можно заниматься чем угодно и делать это дело. Как вам такая профессия, которая можно заниматься попутно, делая, что обычно делаешь, занимаясь чем угодно и где угодно? Где бы я ни находился, я не привязан ни к месту, ни ко времени. Когда захотел, тогда и занимаюсь. Если вы думаете, что если я всегда на связи и мне всегда звонят, у меня не так много э, людей, которые обращаются ко мне, потому что, как вы знаете, на сайте есть много консультантов, к которому тоже можно обратиться к любому из них и получить ту же самую консультацию. И есть выбор. Поэтому у каждого консультанта есть определенное количество людей. Если у консультанта много людей, мы его убираем сайта, и он занимается этим, этими людьми. Ну, Скажем, если у тебя больше ста человек, то тебе уже не надо на сайте быть, потому что, во-первых, эти сто человек регулярно что-то делают с собой, кто-то чистится, кто-то проходит программу интоксикации, у кого-то какая-то проблема, допустим, хочет решить по здоровью, у кого-то нет проблем по здоровью, но он хочет э, пить воду регулярно хорошую, он хочет Добавлять те продукты, которые являются необходимыми всегда, это лецитин, спирулина, такие вещи, как Q10. Для энергии это все продукты с частичкой Си. То есть С это активный кремнезиом. При помощи активного кремнезиома все у нас в организме усваивается. Это основной продукт неклеточного матрица. Неклеточная матрикс является основой проводки всех продуктов в клетку. То есть, чтобы они усваивались, нужно нужен активный кремнезем Все продукты с частичкой C, это C Energy, C Amax, ну и там их много есть, которые люди регулярно покупают, и в этом случае у человека есть определенный товарооборот, ему его увеличивать не обязательно. Мы его убираем, как консультанта отсюда, потому что все те люди, которые с ним могут связаться напрямую, он не обязательно должен стоять на сайте. И у тех людей, у которых уже достаточно большой товарооборот, естественно, в окружении появляется кто-то, кто говорит, слушай, я тоже хочу как-то вот, ну, заняться этой деятельностью. Как это сделать? Мы его ставим на сайт. Но ну, сначала он приобретает какой-то опыт, после этого мы его ставим на сайт. И естественно, на сайт приходят люди регулярно. В итоге он становится таким же продавцом-консультантом, как я. Как видите, ничего сложного. Профессия эта востребована, потому что здоровьем будут заниматься люди. Чем дальше, тем больше. Актуально в любом месте, где бы вы ни находились. И можно быть, заниматься ее свободно. Вот. Те, кто правильно назвали, девушка, которая правильно назвала, получила свой бонус, свой гудшайн на 50 евро. Мне пришлось, конечно, добавить два утешительных бонуса для тех, кто были очень близки, ну, чтобы им обидно не было. Ну а остальным, я думаю, что вы тоже ничего не потеряли. Во-первых, вы, узна... вы знаете, как теперь называется эта профессия. Вы знаете, как там в... в нормальной жизни, с кем имею дело. Я хочу знать, с кем имею дело. Теперь вы знаете, с кем вы имеете дело, и что вы можете здесь найти, и чем я могу быть вам полезен. На этом с вами я прощаюсь, но я не прощаюсь с теми, кто хочет об этой профессии узнать более подробно, потому что здесь, на этом канале, я могу только озвучить, что это за профессия. А тем, кто ищет для себя какой-то род деятельности и хочет понять, как это в плане работы, что это приносит и как, что нужно делать, ну, что нужно делать, вы уже видели. А что это приносит, здесь я вам говорить не буду, оно не всем интересно. Для этого есть другой канал у меня, называется этот канал «Стресс-стрим». Там немножко более откровенная информация о роде деятельности, а вообще об этике отношений. Там будет идти речь о тех вещах, которые нам не преподают в школе, при помощи которых мы разбираемся со всеми остальными проблемами. То есть в школе нам преподают несколько предметов, которые нам важны, математика нам важна, история нам важна, но как преподают ее в школе мы знаем, да? во всех государствах ее искажают, вот. И не преподают нам еще два предмета, очень важное это логику и риторику. Логика нужна для того, чтобы объединить и понять первые два предмета, математику и историю, иначе, если этого нету, то люди не сильно разбираются, ни в здоровье, ни в других вещах, то есть очень нелогично себя ведут. Вот. Ну, мы знаем, что здоровьем люди по-разному занимаются, и мы знаем, какие есть еще направления в здоровье. Если вы в YouTube введете здоровье, вы увидите, сколько людей занимается и сколько из них более-менее логичных. А остальные там вообще никакой логики нету. Я не говорю, что там это недейственные способы, но лично я предпочитаю все-таки... Логичное понимание, потому что в организме все взаимосвязано, а эти взаимосвязи нужно понимать. Поэтому там мы разбираемся со словами, там мы разбираемся с действиями, и там можно узнать более подробно от, об этой профессии, что конкретно мы делаем и как мы это делаем. Как мы к этому готовимся, как мы находим магазины, как мы находим продукцию. Как, как мы находим людей, которые занимаются здоровьем, адекватных людей, которые, которым логика не чужда. Ну и, естественно, самое главное, чему мы там пытаемся научиться друг у друга, это риторики. Потому что мало понять э, какое-то действие, нужно в, моем, в моей ситуации, нужно еще научиться его передавать другим. А если не знать, что такое риторика, коротко, риторика это умение с простым языком объяснять сложные вещи. В Википедии не ищите этого определения, вы его там не найдете. Там тоже сложным языком все объясняется. Вот. А есть еще два способа изложения информации. Это софистика и демагогия. И большей части, конечно, в интернете, в рассказах о здоровье употребляются именно эти способы. Мы стараемся все-таки логично понять и просто доходчиво объяснить. Это особенности нашей профессии но повторяю на этом канале мы только рассказываем о здоровье а на канале стресс стрим вы можете найти всю остальную информацию кому это будет интересно подписывайтесь на тот канал там вы обо всем узнаете более подробно на этом мы эту тему закончим следующие темы будут это здоровье детей ну и некоторые продукты которые у нас сегодня появились в магазине очень и очень важно касается опять же активного кремнезиума это сия макс и Йод, йод, который сегодня нам стал так необходим. Вот об этом будут следующие темы. Подписывайтесь опять же на канал, получайте хорошую информацию, логичную, понятную. Пользуйтесь ею и будьте здоровы. Всего доброго. С вами был Александр Волин.